Elements 5 дарит подарки, при том не одни, а сразу несколько, это факт, да? Те, кто прислушался к нашим рекомендациям и регистрировался по той ссылке, что в описании, те получили и по два подарочка, вот как мы, да, некоторые по три и по 4 подарка даже, только из-за того, что слушали наши рекомендации. Также отлично обстоят дела и по выплатам. То есть помимо подарков в элемент 5 мы еще получаем выплаты. Вот смотрите, каждый день нам капают выплаты, каждый день. Видите, да, мы получаем выплаты, более того, мы еще делаем повторные покупки. Поэтому, как говорится, грех жаловаться на компанию element 5». А теперь новость, от которой вы сейчас просто упадете. Это касается абсолютно всех тех людей, которые еще думают зарабатывать здесь, не зарабатывать, получать здесь подарки или не получать, думают, сомневаются или не знают, как это сделать. А теперь слушайте меня внимательно. Новость абсолютно для всех. Вот прямо сейчас приготовьтесь, новость, от которой вы просто упадете. Сейчас ставим сразу лайк под видео и слушаем в оба уха друзья абсолютно все те кто сегодня сделает регистрацию новую регистрацию новую неважно с любой страны с любой точки земного шара сделает любую регистрацию по ссылке в описании в элемент 5 ничего больше делать не надо вы только сделали регистрацию сразу заходим в свой кабинет который вы зарегистрировали и в разделе покупки вам придет 20 долларов. Более того, эти 20 долларов вы каждую неделю сможете выводить. То, то есть процент, тот, который вам будет капать, вы сможете выводить. Ровно год, 52 недели вы сможете выводить эти 20 долларов, тот процент, который вам будет капать. Если учитывать то, что вам капает 260% на эти 20 долларов, то вы получаете не 20 долларов, а 52 доллара минимум вы получите со своих 20 долларов. Просто за обычную регистрацию. Просто перешли сейчас в описании, просто зарегистрировались и получили 20 долларов. И выводите каждую неделю. А теперь фишка очень важная и почему стоит поторопиться. Таких регистраций вы можете сделать хоть 5, хоть 10, хоть 20, хоть 40%. Поэтому, ребята, прямо сейчас не тратим время. Ссылка на регистрацию находится в описании. Напомню еще раз. Прошли в описании прямо сейчас. То видео, которое вы смотрите, есть такая клавиша «Еще». Нажимайте на нее. И вот здесь вот в самом верху открывается ссылка, официальная ссылка для регистрации. Вот, ребят, запомните, каждый из вас должен регистрироваться только по этой ссылке. Если вы захотите получить 2-3 раза по 20, все равно каждый раз регистрируйте по этой одной ссылке. То есть каждая регистрация должна проходить только вот по этой ссылке. И проверите сами 20 долларов за каждую регистрацию. Сделайте 2 регистрации 40 долларов. Сделайте 3 регистрации 60 долларов. 5 регистраций, уже вам будет 100 долларов, ну, то есть, 10 регистраций, 200 долларов вы получите, то есть, это факт, но выводится, как правило, это в понедельник утром, каждый раз можно выводить, минимальная сумма вывода получается 10 долларов. Но лично от себя я добавлю то, что не стоит прямо сейчас, вот как бы э, ждать, думать, завтра сделаю. Есть возможность сделать это прямо сейчас, потому что это действительно способ заработка без вложений, э, отличный способ заработка для новичков. Это отличный просто инструмент для всех, кто думал зарабатывать в Elements 5. Если вы думали, но не думали, ну, инвестировать, влаживать, вот сейчас это лучший способ без вкладывания, без ничего, либо просто зайти сейчас в описание под это видео, сделать регистрацию, получить 20 долларов и наблюдать, как это все капает, как выводится. Все инструкции в описании под этим видео, ребята. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите их в комментариях под этим роликом, мы быстро ответим, быстро поможем. Но напомню еще раз, делайте регистрацию, Прямо сейчас, не откладывайте на потом. И что очень важно, что можно их делать неограниченное количество. 10 раз, 20, ну, только делайте быстрее. Кто быстрее сделает и больше, тут больше заработает. Все, друзья, удачи, крепкого вам здоровья и позитива. Заработаем 100%. Элемент 5 платит. Вы видели сами, подарки приходят и платят. И сейчас вот такая вот фича для тех, кто находится вот в этой команде. Давайте быстрее делайте. И максимально распространите это видео. И поставьте, конечно же, лайк, потому что инструмент просто супер.